Здравствуйте! Сегодня хочу показать деток при размножении черенкованием. Итак, вот первая, это та детка, которая была на маленьком череночке и пустила два корешка. Вот я ее экспериментально посадила кокосовое волокно. Вот видите, корешочек здесь проглядывает. Вот. Не знаю, недельку мы находимся в кокосовом волокне. Посмотрим, может получится нарастить корешки и вырастить детку. Ведь в теплицах, во всем ну сразу сажают маленьких деток в кокосовое волокно. Вот, и так второй череночек с детками. Это, вы видите, здесь уже более пяти сантиметров корешки. И чудо на этой детке тоже появился маленький-маленький корешочек. Вот так видно. С одной стороны и с другой точечка. Поэтому... Я думаю, эти детки будут живы. Боюсь срезать большую детку с корешками, чтобы не погибла маленькая. Дальше я ставила 4 черенка на размножение. И ничего из этого не получилось. Все четыре черенка потихонечку пожелтели и усохли. Вот новые четыре череночка. Я омолодила орхидею и остались, ну, убрала цветонос. И вот еще раз экспериментирую, что получится, не знаю. Поэтому советую способом размножения черенкования размножать орхидеи орхидею только в крайних случаях. Результат очень сомнителен. Во-первых, долго. Во-вторых, очень сомнителен результат. Вот и все на сегодня. До свидания. До новых встреч.